И если ты смотришь это видео, значит ты уже изучил суть нашего бизнеса, знаешь, что, та, что такое рекрутирование по теплому рынку. И сегодня мы с тобой поговорим о холодном рекрутировании. Что такое холодный рекрутинг и какова его задача? Основная задача – рассказать о сути бизнеса как можно большему количеству незнакомых тебе людей и найти среди них своих будущих ключевых партнеров. Каким образом рекрутировать и что для этого нужно делать, будем разбирать как раз таки в этом видео. Но самое главное, что я хочу тебе рассказать о том, что холодный рекрутинг – это рынок количества. Здесь очень важно делать системные ежедневные действия. Рекрутировать мы будем с вами в Инстаграм, но кроме этого вы можете использовать различные дополнительные социальные сети, доски объявлений. Просто в рекрутировании на других платформах будут свои нюансы. Наша команда растет, рекрутируя именно в соцсети Инстаграм, поэтому будем разбирать, что там нужно делать. Основная, основной показатель вашего стабильного, быстрого роста – это одна регистрация в день. Это ваша цель ежедневная при рекрутировании. Неважно, сколько действий для этого нужно будет сделать. Самое главное, у вас должна стоять цель – одна регистрация в день. По среднестатистическим данным в Инстаграме одну регистрацию в день можно получить, если заводить 150 диалогов. С незнакомыми людьми в течение дня. Почему именно 150? Смотрите. Не все люди сейчас заинтересованы в вашем предложении. Каждый из них находится в своем состоянии, находится в финансовом состоянии, в жизненном да, каком-то положении, и, возможно, им не интересен ваш бизнес. Но если ежедневно делать 150 сообщений в день, то среди этих людей вы обязательно найдете тех, кто сидит, ждет и ищет шансы для того, чтобы начать развиваться. Из 150 диалогов вам ответят только 30, и 10 из них – захотят узнать о сути вашего предложения. Из 10 голосовых сообщений, из 10 сообщений о сути бизнеса, вы получите одну регистрацию в день. Это средняя статистика, и возможно вам нужно будет сделать больше действий или меньше. Если нужно делать больше в действии, то, соответственно, самая главная ваша цель ⁇ одна регистрация. Если же меньше то круто, у вас будет по 2-3 регистрации в день, и вы будете достигать своих результатов еще более быстро и более быстро идти к своей цели. Для удобства в работе вам потребуется 5 аккаунтов в Instagram, 5 аккаунтов. Почему 5? Тогда вы сможете более легко распределить свою занятость в течение дня. В Инстаграме есть определенные лимиты. Лимит этот звучит следующим образом. С одного аккаунта вы можете отправить 10 сообщений в течение каждые четыре часа соответственно 5 аккаунтов это 50 сообщений утром 50 сообщений днем и 50 сообщений вечером на каждый заход у вас будет уходить примерно 20-30 минут если будет уходить больше времени то вы сможете обратиться к своему спонсору и они откорректируют ваши действия таким образом чтобы ваш рекрутинг проходил более быстро более интересно и более качественно Соответственно, так как у вас сейчас наверняка уже есть минимум один аккаунт, нам нужно будет создать дополнительные аккаунты. Как мы будем это делать? Вы заходите в Яндекс Яндекс.Почта, потому что я уверена, 5 телефонов у вас сейчас нету на руках, правильно же? Номеров телефона. Мы заходим в Яндекс Яндекс.Почта и запомните, один аккаунт, одна электронная почта. Мы создаем столько электронных почт, сколько необходимо вам сделать еще дополнительных аккаунтов. Заполняем поле имя, фамилия, логин, пароль и придумываем кодовое слово и не привязываем электронную почту к телефону. Это очень важное условие. После чего вы обязательно себе логин и пароль сохраните. Переходим в Инстаграм именно через браузер. Почему через браузер? Потому что через приложение очень часто отслеживают, чтобы не было большого количества новых аккаунтов. Через браузер работать будет намного проще. Заходите через браузер в Инстаграм, регистрируйтесь, логином вашим будет ваша почта, которую вы, которую вы только что создали, пишите пароль и, соответственно, заходите на свою новую страничку. Что вам нужно сделать первым делом? Это подписаться на тех звезд, которых вам предложит Инстаграм. Не на всех, выберите 3-5 звезд, этого будет достаточно. Сделайте описание своего профиля, расскажите, чем вы занимаетесь в своей шапке, можете попросить спонсора, он вам поможет придумать шапку вашего профиля. И обязательно загрузите свою аватарку. Больше в течение дня ничего с аккаунтом делать не нужно. Через пару часов создайте еще дополнительные аккаунты, делая между созданием небольшие промежутки. Себе в табличку или в блокнот, как вам удобнее, обязательно запишите логин-пароль от почты и логин-пароль от Инстаграма, который привязан к данному электронному ящику. Очень важно, что рекрутировать с новых аккаунтов нельзя сразу же. Рекрутировать мы сможем с вами полноценно только через 5-7 дней. И на протяжении этого времени мы должны наполнить наш аккаунт таким образом, чтобы люди, заходя на него, думали, что ну, как бы вы реальный человек, и что это не какой-то там рабочий просто так аккаунт. Как мы это будем делать? Ежедневно вы делаете 1-3 поста, на новые ваши странички можно загружать одну фотографию на все четыре страницы. Не нужно придумывать что-то сверхъестественное. И под каждой фотографией обязательно нужно писать небольшое описание. Ну, например, «Сегодня была классная погода, мы гуляли со своей семьей, а как вы провели сегодняшний день?» Не нужно писать больших постов, да, этого, в принципе, будет достаточно. Но если вы любите писать, то, конечно, большой пост для людей будет более интересен. И обязательно мы загружаем также одно, одно или три сториса на эти странички. Почему это важно? Потому что Инстаграм контролирует, чтобы те странички, которые появляются, были на самом деле живыми. Если мы ведем вот таким вот образом, то через пять дней у вас будет примерно 10-15 публикаций, и мы сможем начать рекрутировать с этих страничек. Еще одно важное правило, что с новых страничек мы не рекрутируем сразу по 10 сообщений каждые 4 часа. Мы отправляем 5-7 сообщений. Это тоже очень важно на протяжении первых нескольких дней. Дальше увеличивайте до 10, и мы с вами начинаем через неделю полноценно рекрутировать со всех ваших 5 аккаунтов и делать 150 сообщений в день. Что еще очень важно? Мы не забываем о том, что у вас есть личный аккаунт, который уже достаточно давно существует, и этот аккаунт важно продолжать вести. Минимум один пост в день должен идти на ваш основной аккаунт, и в дальнейшем, когда вы будете уже рекрутировать со всех пяти страничек, вы сможете его просто дублировать на рабочие странички. Что еще важно? Минимум пять сториз в день. То есть на личном аккаунте, личный аккаунт, мы делаем один пост и пять сторисов. Если вы не знаете, как размещать сторис или как разместить новый пост, обратитесь к своему спонсору, он вам обязательно об этом расскажет. Что еще очень важно, на личном аккаунте должна быть тоже хорошая шапка, хорошая аватарка, потому что это ваше лицо. Когда вы делаете незнакомому человеку предложение, он первым делом переходит на вашу страничку и смотрит, что вы за человек, и уже после этого решает, будет он вам отвечать или не будет. Поэтому это тоже очень важно. После того, как все странички у вас готовы, мы начинаем рекрутировать. Рекрутинг будет строиться следующим образом каким я сейчас вам расскажу, но сначала хочу отметить, что в холодном рекрутинге есть статистика, о которой мы с вами говорили. Все они знают, но все равно болезненно воспринимают отказы. Давайте разберем пример. В магазин Adidas, каждый день мимо магазина Adidas проходит тысяча человек. Из них только 100 человек зайдет внутрь магазина, 10 человек померяют какую-то одежду или обувь, и только один человек сделает покупку. Здесь статистика работает точно так же. 150 диалогов, 10 сообщений о сути, одна регистрация. То есть 9 человек не заинтересуются на данный момент бизнесом. И это нормально. Может быть, они просто сейчас не готовы прийти в проект или у них есть достаточно удобные, комфортные условия, которые они не хотят менять. Но вот этот один человек, одна регистрация. Он, может быть, сидит, ждет и ищет возможность. И именно вы сможете дать ему эту возможность. Когда-то ее искала я, потому что я зарегистрировалась именно через холодное рекрутирование. Что очень важно, когда вы начинаете общение с незнакомым человеком? Важно именно общаться. Мы не будем с вами рассылать спамные сообщения о работе, потому что они не дадут никакого результата, даже если отправлять их по 600 штук. Мы будем вести диалог с человеком. Как мы будем это делать? Смотрите, в Инстаграме есть несколько способов поиска людей. Вы можете их искать по геолокации, по месту, по городу, да? Вы можете искать их по хэштегам, которые оставляют люди, по лайкам, может быть, вы знаете еще какие-то дополнительные способы. Но самый действующий способ на данный момент – это рекрутирование по геолокации. Ну и плюс ко всему это приятно, потому что вы можете найти партнеров из своего города или из того города, в который вы очень хотите съездить. Соответственно, мы нажимаем с вами на лупу, и дальше переходим вот здесь на поиск по месту. Вбиваем тот город, в котором мы хотим искать своего нового партнера. Например, мы с вами вобьем город Волгоград. Выбираем название на английском языке. Потому что именно в это название подтягиваются все, хэштеги города, о, все геолокации города Волгограда. Выбрали. И вот здесь очень важно перейти в недавние. Почему это важно? Потому что топ... Это чаще всего одни и те же люди, у которых очень ну, высокий рейтинг, да, скажем так, у аккаунта. Поэтому мы переходим в недавний, и мы увидим тех людей, которые только что или несколько минут назад разместили свой пост, и, соответственно, вероятность того, что они ответят именно сейчас, будет намного выше. Дальше мы пролистываем ленту, и среди всех пользователей, среди всех фотографий, мы просто выбираем тех людей, которые подходят под нашу целевую аудиторию, то есть тех, в ком мы хотели бы видеть своего партнера? Заходим на его страничку, проверяем обязательно шапку, чтобы это не было сетевый к другой компании. Там не должно быть написано Enel, Avon, Fiverrlic, Reflame, потому что мы не занимаемся переманиванием. Нам это не интересно. Мы ищем тех партнеров, которые сейчас ищут возможности для своего роста и развития. После этого мы нажимаем кнопочку «Подписаться», если человек подходит под наши параметры. Нажимаем кнопочку «Написать» и, соответственно, пишем свое первое сообщение. Очень вас прошу слишком детально не рассматривать страницы, потому что это будет занимать очень большое количество времени. Самое главное, чтобы это был не партнер какой-либо сетевой компании, да? чтобы там не было каких-нибудь бутылок, каких-нибудь некорректных жестов или еще чего-то, потому что это те люди, с которыми в дальнейшем вам нужно будет работать. В принципе, все остальное любой человек может заинтересоваться, совершенно любой. И даже если у человека уже есть какой-то бизнес, может быть, он занимается фотографией, наращиванием ногтей или еще что-то, это не значит, что он не ищет различные пути дополнительного источника доходов. Соответственно, как мы с вами будем вести диалог? Давайте рассмотрим на примерах. Сразу скажу, варианты диалога вам скинут ваши спонсоры, но я хочу, чтобы вы понимали, что мы работаем не спамом. Первым сообщением вы, делаете, вы задаете вопрос человеку, ну или знакомитесь с ним, да? Дальше мы делаем комплимент. Я, например, спрашиваю, с какой целью человек ведет аккаунт, с коммерческой или для души? И после того, как мы получаем ответ, мы уже говорим о нашем предложении, что мы сейчас ищем нового партнера и рассказываем, что мы ему предлагаем. Коротенько, очень коротенько. И если человеку интересно, то мы уже будем с ним дальше переходить на разговор о сути бизнеса. Вот здесь есть два очень важных момента. Если человек сказал нет, не нужно его уговаривать, да? не нужно думать, что нет, это возражение. Не тратьте на это свое время. Человеку сейчас неинтересно. В этом случае вы скидываете ему шаблон, который составите для себя сами. Этот шаблон должен переводить человека на вашу личную страничку, где в дальнейшем вы будете писать также о своих результатах, о своих мыслях, о своих каких-то идеях. И, возможно, этот человек придет к вам позже. Я в проекте работаю пол. Года, и сейчас у меня есть партнеры, которые следили на протяжении года за моими результатами и уже после этого пришли ко мне в проект. Поэтому мы всегда расстаемся с человеком на хорошей ноте переводим его на дружеские отношения. Если же человеку интересно, то мы предлагаем ему перейти в WhatsApp или ВКонтакте, где расскажем о сути нашего предложения. Может быть это будет Viber, Telegram, это вы уже решаете для себя сами, но самое удобное это WhatsApp или ВКонтакте. Почему мы переходим, почему мы не пишем голосовые в Инстаграме? Тут тоже очень важный нюанс, что голосовые в Инстаграме не совсем удобно работают. Во-первых, они ограничены по времени, и, во-вторых, их можно прослушать только на громкой связи. А если вы мамочка с ребеночком, например, вы его укладываете, и вам вообще неудобно прослушивать на громкой связи, согласны же? В WhatsApp или ВКонтакте вы сможете приложить, как по телефону, прослушав около уха. Соответственно, мы предлагаем человеку перейти, и ждем тот момент, когда он скинет нам свои контакты или, возможно, мы предложим, ну, как бы, найти нас. Но самый лучший способ именно, когда вы ищете человека, потому что вы хотите дать ему возможность. После этого мы переходим в WhatsApp, например, да, или ВКонтакте, неважно создаем чат с вашим спонсором первое время вы будете делать именно так и уже ваш спонсор запишет голосовое сообщение поможет ответить на вопросы отработает возражения вы смотрите учитесь и запоминаете после этого вы уже будете пробовать самостоятельно спонсор будет вас корректировать но на первых этапах он будет помогать вам стопроцентно скинули голосовое сообщение и вот здесь люди делятся на три категории Первое, человек может сказать, что, э, ну, задать какой-то вопрос, да, или, возможно, задать какое-то возражение. В этом случае у вас продолжается диалог. Может быть, человек скажет, что «да, мне интересно». В этом случае вы начинаете его регистрировать, узнаете его данные и запускаете школу для человека. И третий вариант, когда человек молчит. Такие варианты тоже бывают, как вы видите, из 10 человек регистрируется один. А, в этом случае не стоит забрасывать диалог, но ну, вы попросите у своего спонсора, да, как мне продолжить диалог, какой вопрос мне задать. И ваш, ваш спонсор скинет вам тот текст, который необходимо. А, соответственно, когда ваша цель достигнута, одна регистрация, вы уже смотрите, сделали вы сегодня 150 сообщений или нет. Почему это важно? Потому что накопительный эффект. Сегодня, например, выходные. В выходные люди отвечают меньше, но завтра они откроют Инстаграм в понедельник и начнут отвечать на ваши сообщения. Думаю, тут понятно, о чем я говорю. Еще один очень важный момент, что очень часто мы воспринимаем отказы именно на наш счет. Этого делать действительно не нужно, потому что человек отказывает не вам просто на данный момент ему не интересно ваше предложение и он не готов что то делать и менять в своей жизни я уверена что ваш рекрутинг будет проходить на позитивной ноте потому что тоже один из важных составляющих факторов позитивное мышление да наверное так правильно сказать есть такая книга система мотивационного рекрутирования обязательно прочитайте ее или прослушайте в аудиоформате и вы поймете о чем я говорю но если у вас плохое настроение или вы рекрутируете с мыслью, что никому это не надо тогда я уверяю вас что у вас будут не совсем приятные отклики если же вы рекрутируете на подъеме если вы действительно хотите найти вашего ключевого партнера того человека который в будущем вам скажет спасибо того человека, который вместе с вами будет идти и добиваться результатов, тогда после этих мыслей вы обязательно его встретите. Я надеюсь, что ваше рекрутирование будет проходить с положительными эмоциями, что ваш рост будет быстрый, стабильный и самое главное, что вы уже скоро сможете добиться своей цели. Желаю вам удачи!